Этот альбом очень много значит для меня. Я понимаю, что это начало, но это очень хороший старт. Меня мотивирует каждая моя победа. Этот альбом, это огромный прорыв для меня. Это неимоверный опыт. Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, кто помогал в создании. его. Хочу сказать спасибо вам, всем людям, которые слушают меня. Я понимаю, что есть люди, которые не нравятся мое творчество. Но в первую очередь ты сам должен понять, что тебе это нравится. И забыть мнение других людей. Это твои песни, твоя музыка. Это нужно тебе. И я то, что Многим людям она нравится. Многие люди слушают меня искренне. Это очень много значит для меня. Я, я хочу сказать спасибо всем. Всем, кто слушает, слушает и будет слушать меня. Благодаря вам я очень много вылупился. Спасибо.